Не успела я зайти, и девочки мне говорят, Дед Мороз, что у нас? Я Мороз нарисовал. Дед Мороз, Дед Мороз. Мороз. Да. Да. Что, что нарисовал, где? Нет. На окне. Да. А что-нибудь написал? Нет. Нет. А может написал? Нет. Ничего не написал? Да. Амина, Динара, Дарина, привет, не написал вам? Нет. А Почему? Сегодня очень холодно. Не успела. Смотрите, я даже отогреваюсь в дубленке. 30 градусов сегодня горит. Ой, покормила, подоила. Ну, тепло в хлевушке, слава богу. Зайти не успела, кричат. Дед Мороз мама нарисовала. Кстати, у вас Дед Мороз, он здесь письмо отправил вам, девочки. Хочешь посмотреть? Да. Сейчас я вам покажу. Дед Мороз он письмо отправил, да? Ага, сейчас подожди, секунду. Я сюда поможешь, поможешь. А вот, слушаем. Нет, не ходи. Вот, слушаем. Дед Мороз, письма вам написал. Сейчас Аминь, а потом тебе. Интересно? Это амину поправляют. <свист> да. Генария, другое письмо. Слушай внимательно. <свист> <свист> Кто? Отлично. Здравствуй, дружочек. Что надо сказать? Это Амина. Я ну, не здравствую, она поздоровалась с тобой. Тоже надо что-то сказать. Я тебя хорошенечко рассмотрю. Тебя осмотреть хочешь, видишь? Поздоровайся. Ой, господи. Ой, господи. Ой, господи, подожди. Ой, господи, подожди. Ой, Дедушка Мороз, на видеосвязи с нами Амина. Амина. Ах, вот как. Отлично. Соединяй. Здравствуй, дружочек. Так, это тебе пока еще... Ну, где она, ты? Идите. Сейчас, подожди, подожди. Ой, Аминочка, подожди, солнце мое. Вот это надо э убрать, чтобы оповещения не было. А тут это пишет, пишет, пишет, пишет. Давай. Выйду из группы нафиг. Не нужна мне она. Так, давай. Мне надо спокойно, чтобы это. Давай, поздравления. Где у нас? Еще раз по новой. Ох, мамчик, мамчик, блин. <клышко> потом Динару будет поздравлять. Ага, потом пойду. Да, Даринка тоже а а? А а? будет почти. Так, слушаем. <клышко> Сейчас ты поздоровайся, если поздороваться. Ладно? колосте разрешение что Да ладно, что? Да это я у нас, папа. Дед Мороз, не видишь, что? Маруся, а кто там звонит? Дедушка Мороз на видеосвязи с нами Амина. Ах, вот как. Отлично. Соединяй. Здравствуй, дружочек. Так, это тебе пока еще рано видеть. Дай-ка я, ваша девочка, рассмотрю. Даже близко делает себя. Ты тоже Батюшки, ты да она же стала. Маруся, а сколько лет гости? Сколько? Четыре года. человека ...серьезные планы на будущий год. А ты уже знаешь, что загадать в новогоднюю ночь. Да? Я все-все ваши желания да? вспоминаю. И тем, кто себя хорошо вел, помогаю осуществить задуманное. Ой, совсем забыл показать моего тигра. Тоже тигра у него. А да, не у нас. Да. Да. Какой красивый И у нас Ага Я надеюсь, ты принесешь нам много удачи в новом году Но перед тем, как он наступит Нужно успеть закончить парочку дел Что хочет сделать, дедушка Мороз? Добавим еще немного праздничного настроения Ёлку украсить хочет, да? Крутится? Да. Сколько красивая елка-то даст? я постигаю. Я наблюдал за тобой. Тихо. Знаю, Смотри, говорит. Музыка, любят все говорит. мультики, росли твои а, Дарина, все, все, все, не плачь. На-на-на, слушай, слушай, пока говорит он. На, держи. все, все, всё иди сюда, не плачь. <как> всё, со смотри. Смотри, смотри, дедушка Мороз там разговаривает. Дружочек, ты найти его. Иди там, послушай, иди, иди там, послушай. Послушай, потом... А потом да, потом Динару поздравим. Чё дед Мороз тебе приготовил? А? Тебе говорит. Значит, скоро тебя, телефон у тебя будет, да? Вот что и говорит. Они дают тебе советы, которые очень в жизни. Молодец. Надо слушаться, да? нас говорит. Потом телефон, да, получишь, говорит. Короче, друзья, сварила я суп на сегодня. Дитул надо мыть, потому что я варю здесь курица. Вот кастрюля. По пол кастрюли сразу таскаю. Сварила суп рисовый с фаршем. Дети мясо не едят, а с фаршем они едят. Естественно, здесь поджарка, как обычно. Кому как, что нравится, тот и поджаривается себе. Укропчик. Густенький, варю, Ну как, нормальный. Стирка идет. Уборка. рынке свет. Дети Где-то здесь были. А там они стоят. Гирлянду включила. Что это? А ладно. Маринка тоже погуляла. Короче, мясо вытащила. Буду вечером жарить. Пусть стоит. На ужин сделаю. Истерика. посуду мыть осталось. Так что вот так вот, друзья. На сегодня моя работа.